Добрый день, дорогие друзья, Я, вы на канале ТОП речь идет сегодня о 100% результате получения черенков, из черенков винограда прекрасных саженцев. И эти результаты можно получить на любом балконе. Вот сегодняшние результаты мы и делимся с вами. А вначале у нас были черенки, как вы видите, они, в общем-то, ничего особенного не представляют. Мы обработали их по осени, сохраняли их или в холодильнике, или в земле. И используя кельчеватор на воде с уровнем бутылки о котором мы рассказывали и в правом верхнем углу будет ссылочка на этот видео получили прекрасные корни кельчеватор со стороны отлично сработал но и естественно что из этого у нас появились саженцы а использовали мы стаканы без про дна начало, 20, 20, 20, 21. 21. А, использовали а. мы эти стаканы без на которых мы вам докладывали вот здесь на кельчеваторе около батареи. Мы сделали так, чтобы температура была где-то 26-28 градусов. Это вот второй заход кельчеватора для винограда. И мы их выгоняли вначале с этой бутыли с определенным стандартным уровнем воды. Об этом все вам докладывали в предыдущих видео. И посмотрите, какие мы добились результатов. Ну вот, из-за один стаканчика, как видите, он без дна. И о, какое количество как бы он показать камней на него выступила видите это очень хорошо полноценный стакан полноценный саженец очень удобно и поливаю это примерно через 10 даже 14 дней ну вот виноград байконур это уже из он уже Стоит давно, видите, как мы специально держим сейчас вот в этом новом кольчевателе, о котором сегодня пойдет речь, с тем расчетом, чтобы поверхность была... Температура со 25 градусов. А наружное помещение было где-то 18 градусов. Это очень удобная штука. Ну и начиная разговор о самом культиваторе, могу сказать, что переход из стаканчиков вот в эти свои искусственные стаканы. 20-25 сантиметров без дна дал потрясающий результат. Эффект просто ошелобляющий. Посмотрите, пожалуйста, как... Как народ работает, и как работает сам подоконник на балконе, который выполняет одновременно нам и основную функцию, и работает кельчеватор, и так далее. Здесь вызревает у нас и хурма, и шелковицы сейчас есть, есть цифамантра. Вот видите, как у нас пошла. Но ключеватор отношение имеет. Но самое главное виноград первая волна винограда, посаженная в феврале месяце, дает нам полноценный результат. Как мы строили? Этот виноград, этот червятник, прошу кельчеватор и какие результаты мы надеемся получить в ближайшее время, об этом сегодняшний репортаж. Ну, как видите, вот получилось у нас результат. Это черенки мы уже разложили по стаканам. Результат стремительно показал себя с самой лучшей стороны. Мы начали их постепенно переносить на балкон. На балконе мы поставили вначале их на обыкновенные подставы из фикс прайса по 50 рублей. Но эффект был не очень хороший. Естественно, мы задумались, как подогреть этот балкон и как сделать так, чтобы... У Черенков была высокая температура у корней, где-то 25 градусов. А наверху, поскольку это апрель месяц, нам не нужна большая вегетация растений и естественно чтобы это было э, достаточно длительный процесс, чтобы к середину мая месяца у нас были полноценные у вас в том числе были полноценные саженцы ну, росла, мы освободили этот балкон, мы его переделали немного он у нас был шириной 20 сантиметров и я решил подставить под балкон у его увеличить ширину с 20 на 35 сантиметров, поэтому я прикрепил кронштейны 25 на 20 обыкновенные их я сделал буквы z или g или типа зебра и так далее они получились у нас вот такого подобного плана естественно что вот видите мы ширину балкона увеличили а она а сверху я положил оставшиеся от ремонта квартиры а, пластины для лот для, для пола. Эти пластины очень хорошо работают, они создали жесткость, конструкцию, опрокидывание. Ну и сверху мы их положили для начала наши поддоны из фикс прайса. Но речь пошла дальше, надо было сохранить тепло, и поэтому мы предварительно на эти пластины положили металлизированное полиуретановое покрытие, оно 5 миллиметров толщины, вот, а э, потом уже на них положили <как> эти пластины. И вот после пластин мы заказали на AliExpress, ссылочка да, внизу, подогреватель пола с термодатчиком и с термостатом. Очень удачный. Причем э, там магазин находится, хотя китайский находится в России и поставляет... Э, эти практически не боящиеся воды коврики любого ширины, любой длины. Мы взяли 50 сантиметров ширины и 4 метра длины. Вот видите. И подвод электричества, что самое важное, он проходит с помощью обычного зажима. Плоскогубцами вы зажимаете, чтобы потом никаким образом вам не ударило током. У них прикладывается еще защитное покрытие на мощной каучуковой основе. Это шикарно действует. И любой Дом, домочадец а, сможет, имея возможность работать с плоскогубцами, сделать нечто подобное. Ну и сам шедевр это термостат, который позволяет регулировать температуру и выставлять ее так, как какой он нужно. Вы можете уехать на дачу на неделю и у вас температура будет гарантирована. Ну, вот таким образом у нас получился вот этот результат, о котором мы с вами хотим потериться. А, саженцев у нас много, перечни у них оказано будет в описании. А, более 60 сортов сейчас в данный момент у нас на, на нашем питомнике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, задавайте вопросы, с удовольствием поделимся. Напоминаю, что если ваши бери, наши черенки, наши саженцы каким-то образом погибнут, то у вас мы сделаем замену. Удачи на даче вместе с виноградом в придачу. Это самая главная для нас сегодня задача. Всего доброго!